Уже в эти выходные наступит момент, которого так ждали многие рыболовы. 1 мая открывается сезон ловли с лодок и на спиннинг. Даугупилс очень богат на водные ресурсы. Он не только расположен на берегу самой крупной в стране реки, но и на территории города имеется также 12 озер и множество искусственных водоемов, а значит мест, где можно отдохнуть на природе, наблюдая за поплавком, более чем достаточно. Однако, перед тем, как отправиться с удочкой в одно из живописных мест, стоит вспомнить некоторые правила. Для рыбалки на любом из водоемов Даугупилса необходима рыболовная карта, а для ловли на Большом Стропском озере дополнительно нужна лицензия. Ее можно приобрести на портале epokalpoime.lv. Люди младше 16 и старше 65 лет, лица с инвалидностью, политически репрессированные, а также те, кому присвоен статус малоимущего, могут получить лицензию совершенно бесплатно по вторникам и четвергам с 8 до 10.00 в управлении коммунального хозяйства по улице Саулос 5А. Помимо этого, есть еще некоторые правила, которые необходимо соблюдать. Ну, Во-первых, нельзя ловить запрещенными орудиями лова. Сюда входят сети, мережи, не вода и другие запрещенные снасти, а также нельзя ловить раков в соответствии с правилами. Если будет введено раколовство, ну, соответственно, будет лицензия. Пока это нельзя делать. Соблюдение правил постоянно контролируют специалисты управления коммунального хозяйства. По их наблюдениям, в последнее время рыбаки стали более сознательными и дисциплинированными. Намного реже нарушают правила и чаще приобретают лицензии. Это, вкупе с программами самоуправления по защите и зарыблению водоемов, привело к увеличению рыбных ресурсов. Единственное, о чем просят любители рыбной ловли, своевременно сдавать отчеты об уловах. У нас создана оперативная группа из четырех человек, которая круглосуточно, 7 дней в неделю, постоянно контролирует правила любительского рыболовства на водоемах Даугавпилса. В связи с этим рекомендуем рыбакам соблюдать все правила и пожелать им ни пуха, ни пера, ни чешуи, ни хвоста. Ну и хотелось бы попросить рыбаков, которые приобрели лицензии или получили бесплатные, заполнять и сдавать их либо в, на сайты Апокалпоя.мейлв, либо в заполненном виде нам. Потому что нам нужна статистика, все это учитывается, и в будущем мы можем претендовать на э, условия заявья фонда. Ну и также те, кто не сдают, э, могут быть заблокированы как на сайте, так и не получить лицензию на следующий сезон. В честь открытия летнего рыболовного сезона 1 мая с 7 до 17.00 на пляже Стропу-Вилн из Большого Стропского озера пройдет традиционный чемпионат по ловле на спиннинг «Весенняя щука». В этом году, учитывая введенные в стране ограничения, он пройдет дистанционно. Улов нужно будет сфотографировать в специально оборудованном на пляже месте и прислать фото на электронную почту. Более подробная информация о чемпионате опубликована на домашней странице соуправления daugupils.lv. Сюжет подготовила отдел общественных отношений и маркетинга Даугупилской городской думы.